Друзья, друзья, сейчас лето, никому не хочется учиться, но совсем скоро, скоро наступит осень, и нам нужно с вами будет учиться. Поэтому не забудьте обязательно подписаться на канал «Русский язык поэзи и текст» для того, чтобы начать подготовку к ЕГЭ, как только появятся первые материалы и первые видео по нашим с вами урокам. До новых встреч, всего хорошего, приятного отдыха.